Всем привет! Сегодня мы с вами в магазине Мир Шапок, который находится в Санкт-Петербурге на проспекте Сизова 25. Я хочу вас ознакомить с новой осенней коллекцией магазина, а также в целом ознакомить с ассортиментом. В магазине представлен большой ассортимент мужских и женских фетровых, велюровых шляп и шапок, также мужские и женские аксессуары, перчатки сумочки, зонтики и также детская коллекция. Посетив магазин Мир Шапок, вы сможете не просто купить себе головной убор, но дополнить свой образ элегантными аксессуарами. Сейчас мы с вами находимся в мужском отделе. Давайте посмотрим, что здесь представлено. Ассортимент, как вы видите, очень большой. Здесь есть как и меховые э, кепочки, так и... Тканевые. Посмотрите, например, вот на такую мужскую фетровую шляпу. У нее достаточно широкие поля, она будет защищать вас от дождя и от снега. На шляпке есть вот такое оригинальное металлическое украшение. Девушки, если вы ищете подарок своему мужчине на день рождения или другой праздник, вы можете приехать в магазин и подобрать вот такую интересную шляпку или кепку. Ваш мужчина будет очень рад такому подарку, а подарок действительно достойный. Мужчины, помимо головного убора, вы можете подобрать и шарфик к нему. Мне, например, нравится вот такой красный клетчатый шарфик, он обязательно выделит вас из толпы. Мужчины, помимо головного убора, и шарфа вы можете подобрать себе перчатки. В ассортименте имеются кожаные перчатки, перчатки с мехом внутри, которые согреют вас холодной зимой, а также перчатки из шерсти. Мы с вами находимся в женском отделе, где как раз и представлена новая осенняя коллекция. Я обязательно прихвачу с собой какую-нибудь шляпку. Первая шляпка я выбрала такую вот фетровую, черную, классическую шляпу. Она подойдет под любой наряд. Вы можете выбрать яркое пальто, и эта шляпа обязательно под него подойдет. Следующая шляпка для более смелых девушек. Она яркого синего цвета. Давайте примерим, посмотрим. Следующая шляпка мне очень понравилась Скорее всего на ней я и остановлю свой выбор Сзади очень красивый цветок Спереди сеточка Она будет очень элегантно закрывать ваше лицо Давайте примерим Девушки, я считаю, что вам ни в коем случае не нужно бояться ярких цветов или оригинальных дизайнов. Вы согласны, что эта шляпка очень элегантно смотрится на мне? Мне стоит обратить внимание на детский отдел. Конечно, детские шапки намного ярче и веселее, чем мужские и женские. Посмотрите вот на такую веселую шапочку с рожицей или на интересную шапку с Микки Маусом. Кстати, к ней прилагается шарфик. Обратите внимание на такие детские перчатки для маленькой принцессы. А девочка не захочет снимать эти перчатки на улице, что очень важно для родителей. Несмотря на дождливую погоду в Петербурге, после посещения магазина на душе становится тепло и солнечно. Я подобрала себе новую шляпку и перчатки и в хорошем настроении возвращаюсь домой. А вас всегда ждут здесь чуткие консультанты, которые помогут вам сделать выбор. До встречи в магазине Мир Шапок.